Всем добрый вечер, друзья! Пожалуйста, Поставьте в чате по 10-бальной шкале, как меня слышно. Благодарю, что откликнулись. Я предупреждал, что сегодня будет самое важное занятие. И все 17 человек поняли эту важность. 18, извините. Так, отлично, слышно меня хорошо. Друзья, сегодня у нас, правда, самое важное занятие. Я вот тут даже решил такой шарфик, который мне из Индии привезли в подарок из храма одеть. Прониклись важностью происходящей. Значит, друзья, с этого занятия мы должны были бы начинать первую неделю с Филиппом. Потому что это самое-самое-самое важное. Не просто важное, а важное с большой буквы В. Вот. И если бы не было вот этого тест-драйва, мы бы именно так и начали. Вот почему это важно. Дело в том, что чем бы вы ни занимались на YouTube, какую бы вы там сферу деятельности не выбрали на YouTube, если вы не научитесь выдвигать свои ролики, продвигать свои ролики в поисковый топ YouTube, топ поиска, не научитесь выводить свои ролики на первую страничку Гугла, то эффективности от вашей работы будет мягко говоря мало. Чтобы это все делать чтобы попадать на первые странички гугла, на первые странички поиска, необходимо оптимизировать ваши ролики и понимать, как работают роботы, поисковые роботы. То есть вообще наша сегодня сверхзадача проникнуться, вникнуть, как же они ищут, то есть принцип работы поиска, чтобы вы это понимали немножко изнутри. Сразу хочу сказать, алгоритмы Работа поисковых роботов это тайна за семью печательной. Кто вам скажет, что он знает, как это все делать, вам ну, врут, понимаете. Большинство людей догадываются, но ну, кто в теме, понимаете. А люди, которые, которые практики, они на практике проводят какие-то эксперименты, но алгоритмы постоянно меняются. Поэтому если вы хотите быть в теме, если вы хотите быть в топе, нужна постоянная практика. И вот такой взаимообмен опытом. Значит, вот именно этим мы сегодня с вами будем заниматься. Значит, друзья, чтобы нам хорошо шарфик сниму, это для храма, я просто хотел показать значимость. Значит, друзья, так как тема очень важная, я сегодня вас попрошу об одном, о чем не буду больше никогда просить, Давайте, пожалуйста, сегодняшнее занятие и следующее, потому что я не уложусь за, за один день, я не хочу комкать. Вот э, сегодняшнее и следующее занятие, вы будете задавать вопросы только по этой тематике. Знаете, чтобы не распыляться. То есть я даже не буду сегодня делать никаких информационных сообщений. То есть мы должны так погрузиться в эту тему, понять, как же производится оптимизация роликов, как же проработают эти роботы. Потому что ну, без этого ну, реально удачи не будет. Вот э, Что я хочу еще сказать по этому поводу, прежде чем перейти к практике. Э, я сейчас все, что вам буду говорить, это будет сделано только ради того, чтобы вы поняли некоторые базовые моменты и прониклись важностью. Потому что, к сожалению, Проверяя ваши домашние задания, я понял, что для многих подбор ключевых слов, а именно это, является, скажем, базой оптимизации. Все-таки, ну вы, короче, отнеслись к этому формально. Почему? Потому что вы не прочувствовали, вы не понимаете все-таки по глубоко, для чего это его делается. То есть вы с этого еще не заработали деньги, понимаете? Вот когда заработаете деньги от выдвижения в топ, тогда вы поймете, насколько это важно и насколько важно тратить время на то, что мы, чем мы будем с вами сегодня заниматься. Значит, я достаточно долго, достаточно долго, сам не понимал вот важности всего этого, всех этих ключевиков и так далее. То есть, когда у меня был интернет-магазин, да, мне приходили ребята и говорили, давайте мы вам ключевики подберем. Вот я на них смотрел глазами умные собаки, да, хлоповары, да, давайте подбирать. Значит, ну а когда начал работать, когда пошли продажи, я обратил внимание, что набирая над своего магазина в сочетании с какими-то словами, мне поисковики почему-то не выдают ссылку на мой сайт. И вот в тот момент я понял, что же такое ключевик, то есть для чего этого делается. И вот обратите внимание, наверное, раньше вы на это не обращали внимания, а я вас сейчас очень буду просить, чтобы вы на это обращали внимание, особенно это ярко видно в поиске YouTube. Ну, наша тематика. Да? Когда вы в строке поиска YouTube набираете какое-то слово или словосочетание, YouTube вам выводит ролики, относящиеся к этому запросу, и начинает выделять. Вот то, что он выделяет, это и есть те ключевые слова, которые он находит по вашему ключевому запросу. И обратите внимание, где он их выделяет и как. Пожалуйста, с этого момента смотрите, как производится поисковая выдача. Вы этим самым будете постоянно учиться. Вот. Когда я понял, что такое ключевик, я уже начал как бы ну, выезжать в тему, да, но очень долго я не взял в тему, зачем же проводить такой анализ? Вот тем, чем мы сегодня с вами будем заниматься, это мы не просто подберем ключевики, не просто собьем их в какую-то кучу и потом будем ими пользоваться, мы их будем анализировать, причем анализировать с помощью не одного сервиса, а нескольких. Вот честно говорю, вот сейчас вам я абсолютно не вру, но ну и раньше и дальше я вам не буду врать. Я не понимал вообще, зачем это делать, зачем тратить там 3, 4, 5 часов, 6 часов на то, чтобы проводить этот анализ. Объясняется все достаточно просто. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно потратить время на подбор ключевиков для своего канала. Особенно в самом начале. Потому что вот я уже говорил, что типичная ошибка, которую совершают люди, вот новички, да, даже люди, которые вроде в теме того, чем они занимаются. Я вам сейчас приведу пример вот из жизни. Сейчас вот помогаю языковому центру с рекламой их бизнеса. Да? И вот там женщина, педагог с двумя высшими образованиями, да, лингвист. И мы с ней выписывали, как назвать. Она мне предлагает название. Разговор шел о группе ВКонтакте. Значит, если бы я до этого не провел аналитику, не посмотрел, не проанализировал по ее тематике, я, может быть, даже и согласился, честно говоря, потому что название, в принципе, было придумано хорошее. Вот, вот сейчас вот внимательно послушайте. То есть человек, который в теме того, чем он занимается, а вы, например, все-таки не все в теме даже той ниши, которую вы выбрали. Я вас просил выбрать ту нишу, которая вам поближе. Для чего? Чтобы легче было вот именно эти ключевики подбирать. А вот здесь смотрите, человек вообще в теме, он этим занимается очень долго. Придумал хорошее название, человек-лингвист. То есть не технарь, а лингвист. Вот. И я бы реально бы согласился бы. Но я до этого провел анализ. И я вижу, что вот по этому названию никто ничего не ищет. И если бы я согласился, что бы было бы в итоге, мы бы делали там ролики, там, вкладывали деньги, вкладывали время, и все бы это уходило вот реально вот впустую, вот, вот никуда бы уходило. Почему? Потому что мы не проанализировали. И такое бывает очень часто, вот реально очень часто. Вот э, если вы так подходите к процессу продвижения, то если вы хотите попасть в топ то вам нужны просто немеренные рекламные бюджеты. Вот у вас сейчас два варианта. Либо вы просто плюете на все, что я вам сейчас говорю, да, и тогда, чтобы попасть в топ, вам нужно вбухивать в рекламу своих роликов громадные деньги. То есть вы просто берете свой ролик за шкиботку да, и начинаете куда-то тащить наверх. Но поверьте мне, если бы ваш ролик был оптимизирован, то эффективность от вложений денег было бы на порядок лучше. Вот реально на порядок лучше. Я сейчас постоянно, уже достаточно долгое время, ищу какие-то сервисы продвижения на YouTube. Разные сервисы. Вот. Я рассказываю, как ими пользоваться. Но мне очень часто задают такие вопросы. Игорь, а вот сервис дает просмотр и лайк. А как же это вот у нас получится, что у нас там количество просмотров будет соответствовать количеству лайков? Вот, ребят, мне это даже в голову не приходит по одной простой причине, потому что я мыслю чуть по-другому, чем эти люди, понимаете? То есть люди делают ставку только на то, что либо они бабки вложат, либо им кто-то возьмет за шкирку и потащит. То есть ставить на раскрутку, особенно вот на такую на принудительную раскрутку ролик, который не оптимизирован, это значит просто его убивать. Вот прислушайтесь тому, что я вам сказал. Если вы ставите на принудительную раскрутку в какой-нибудь сервис ролик, который не оптимизирован, вы просто-напросто его убиваете. Почему? Потому что у вас будет нереальная или неестественная, более правильно сказать, активность на вашем ролике. Почему я об этом не задумаюсь? Потому что я прекрасно понимаю, что максимальное число просмотров мой ролик соберет не с этого сервиса а самого ютуба. Почему? Потому что я эти ролики все оптимизирую. То, что я продвигаю, во что я вкладываю время, деньги, использую сервисы, это все первоначально заточенные, оптимизированные ролики. Я вначале сам в них вкладываю там 3-4 часа, да, а потом уже отдаю каким-то сервисом. Тогда все это работает замечательно. То есть ролик на ютубе я сравниваю с шариком. Вот представьте шарик, да? Вот ваш шарик, он лежит на горе. Вот шариком это можно будет назвать только тогда, когда вы его оближете. Ну, извините за грубое выражение. Когда вы его полностью оптимизируете. И тогда только легкий толчок этому шарику, он сам покатится. Поэтому легкий толчок любым сервисом активного продвижения для вашего ролика, и он покатился. Покатился с такой скоростью, что этот сервис там никогда за ним не успеет. Потому что, извините, на ютубе даже не десятки, даже не сотни миллионов людей если вы правильно выбрали ключевик правильно выбрали название то никакой сервис вам таких количество просмотров не даст это даст вам сам youtube но нужно главное выбрать правильно вот поэтому когда вы что-то называете обязательно анализируйте но сразу хочу сказать что даже если вы даже если вы все как бы проанализировали да вот, ну, воспользовались сервисами все равно нужно проверять все равно нужно вести статистику, что хорошо выстрелило, что плохо выстрелило. Я вам сейчас, опять же, приведу пример из нашего с вами тренинга. То есть не какие-то там старые результаты, а вот то, что сейчас вот происходит. Чтобы, опять же, вы, ну, ехали, о чем я говорю, и это происходит с вами, понимаете, здесь и сейчас. О чем я говорю? Вот моя девушка, она тоже учится на этом тренинге, и она делает канал по одежде. Вот, мы долго придумывали, как назвать канал и назвали его, где купить одежду. Хороший ключевик, там порядка 60, ну, приличное количество людей ищет э, это название, да. Сделали два ролика, выложили их на YouTube, и один назвали по названию канала, там немножко его обыграли, где купить одежду к Новому году, да. Вроде вот все, как бы, все правильно, все прям, все отлично, да. А второй ролик, мы назвали немножко по-другому. Я сейчас тоже об этом буду вам говорить. Вы смотрите, запрос «Где купить одежду?» – это общий запрос. Что это такое, я сейчас расскажу. А второй ролик мы назвали, или точнее, она назвала, потому что она сказала, Игорь, где купить одежду, так никто не спрашивает, какие-то неестественные выражения. Она говорит, давай его назовем «Где купить платье?». Не общий, а конкретный вопрос. Где купить на платье к Новому году? Опять же, проанализировали отлично. По количеству запросов эти два запроса соответствовали. Но ну, там разница была никакой с точки зрения Яндекс.Директ. И смотрите, что произошло. Это вот опять же не выдумка. Вы можете посмотреть это на Ютубе. Ролик, который назвали «Где купить платье к Новому году?» Через несколько дней набрал порядка 100 просмотров. На второй или на третий день точно не скажу вот ролик который назывался где купить одежду я назвал вот набрал порядка не знаю 15 просмотров где-то вот такая статистика смотрите значит специально над роликами ничего не делали то есть никаких действий по плейлисту по чек-листу вообще ничего не делали то есть кажется сами только посмотрели чтобы не было по нулям и все все то есть мы проводили анализ как вот выстрелят эти два слова и смотрите, правильно подобранный запрос, коммерческий запрос, где купить платье к Новому году, выстрелил в 10 раз лучше. Он ролик набрал сотку, а ролик, где купить одежду, который я как бы продвигал, набрал там порядка 15 просмотров. Видите, что значит правильно выбрать ключевик и еще проанализировать его. Вот только поэтому, друзья, я вас всех просил, определитесь с нишей. Определитесь с нишей и в этой нише работайте Почему? Потому что вы сможете не только подобрать слова для этой ниши, но еще и их все практически проверить. Проверить и посмотреть, какой запрос выстрелил, какой запрос не выстрелил. Если вы будете метаться вот -вот сразу по всем, вы не увидите этой статистики. Вы не, увидите, вы не почувствуете, как работает или не работает. Если вы это сейчас не прочувствуете, вы это вообще никогда не почувствуете, поверьте мне. Сейчас, выбрав одну нишу и работая в этой нише в одном направлении, вы можете не только научиться правильно подбирать слова с помощью сервисов, о которых я вам расскажу, но и главное, произвести анализ, что работает хорошо, что что работает плохо. Поверьте мне, это дорого стоит. Значит, к сожалению, моему большому сожалению, все-таки многие из вас ну, вообще отнеслись к этому, мягко говоря, формально. Я сейчас объясню, почему, чтобы озвучить вам ну, такую типичную ошибку, к сожалению, которую допускали многие. Значит, смотрите, я просил вот на тест-драйве, друзья, там используя один простейший сервис, Яндекс.Директ, проанализировать свои слова для своего канала «Ключевики» чтобы потом их использовать в названии, в описании, в названии роликов, в названии плейлистов и так далее. То есть Практически все это сделали, выбрали ключевики. Правда, почему-то разброс был от 300 до 60 тысяч. Понимаете, это, это неравноценные запросы. То есть, продвигать канал вот по таким запросам, с таким, с таким разбросом туда-сюда крайне сложно. Но, все вроде выбрали, вроде бы как бы поняли для чего, а потом понеслось. То есть я был, честно говоря, удивлен. Смотрите, прописали эти ключевики в описании канала. Название канала в ключевиках почему-то нет. Вот мне это вообще непонятно. То есть получается, что вы назвали канал там "Звезда", а ключевики у вас там "Ночь", "Рыба" и так далее. То есть это все равно, что вы идете в магазин, покупаете банку консерв, там написано икра красная. Открываете там икра кабачковая. То есть нет соответствия между названием вашего канала и ключевыми словами. Ну как это может быть, понимаете? Релевантности нет. И это сразу же вам, извините, роботы отсекут. А такие каналы продвигать будет крайне сложно. Но дальше хуже. Дальше что у нас получается? Кто-то, например, использовал ключевые слова в описании роликов. Хотя все описания, ну большинство людей даже после моих замечаний описание сделали не очень хорошее. Были классные описания, не спорю, да, но все равно. Поэтому к составлению грамотному описанию роликов мы вернемся. Я вам дам рыбу прямо вот по пунктам, да, и вы по пунктам все это заполните. Вот. Получается, что ключевики, которые вы подбирали, ну, кто-то там, может быть, 20 минут на это потратил, да, кто-то, может, чуть больше времени, вот, их в описании почему-то нет. Ролики вообще называются «Бог знает как». Но тут сразу хочу сказать, что, ну, тут моя, может быть, вина, я это не конкретизировал. Я сейчас к этому вернусь. Вот. С тегами кто-то кто их занес, эти ключевики в теги, кто-то не занес. И, друзья, что у нас получается? А про плейлисты я вообще не говорю. То есть там просто вот, вот, вот, как будто их и нет. И что у нас получается? У нас получается ключевики, живущие сами по себе, канал, который двигается в какую-то одну сторону, ролики, которые там, вообще каждый ролик, там куда хочу, туда ворочу. Плейлисты это просто как бы не ваше. То есть, понимаете, что у нас как в басне Крылова там лебедцы, рак и щука, то есть, все едут в разные стороны. Успеха не будет. Вы выбрали нишу для чего? Для того, чтобы бить в одну точку. Вот если вы все делаете правильно, вот наберите, пожалуйста, на, в поиске YouTube студия йоги вот, Прана, просто вот наберите, будет одно из заданий, да, и посмотрите, что вам выдаст поиск YouTube. Он вам выдаст канал ⁇ студии йоги Прана ⁇ Он вам выдаст там несколько роликов. Практически все ролики с канала ⁇ вот, они выдадутся по этому запросу. И выдастся плейлист. То есть все, что можно, можно выкидывается в поиск. Вот к этому нужно стремиться. То есть пока мы учимся, пока мы учимся, вам нужно каналам, потому что YouTube в первую очередь по ключевику выводит каналы, потом ролики, потом плейлисты. Поэтому вам нужно все, все, что у вас есть на канале, нацелить в одно место и бить в это место, закрыть эту нишу. Вот закройте эту нишу, эти ключевики, да? Канал у вас станет покруче. Вот тогда уже можно думать о каких-то других ключевых словах. Хотя лучше, например, создать новый канал. Вот. Зачем мы с вами ищем именно среднечастотные ключевики? Вот у кого какие мысли, напишите, пожалуйста, в чате. Почему мы, например, там не взяли низкочастотники? Почему мы для своего канала используем среднечастотные ключевики? Какой здесь вот, вот, какая здесь глубокая мысль была заложена? Для чего мы это делаем? Вот напишите, пожалуйста, как кто думает. Может быть, мы неправильно с вами делаем? Так, Андрей пишет, что легче и быстрее продвигать. Да, да, да, есть смысл. Легче продвигать. Чаще запрашиваются. Да, Лидия, правильно. Вячеслав пишет, низкие не берем, не наберем просмотров, большие не пробьемся. Вот, вот, вот, вот уже ближе. Так, Татьяна пишет, чтобы не затеряться. Ну да. Нет, Татьяна, на Ютубе вы не затеряетесь. Даже там много чего. Среднее скоростное продвижение. Ну, ну да, типа, мы спешим, но не так сильно. Мария пишет, по высокочастотникам срадно трудно пробиться. Низкочастотники нам не нужны, мало запросов. Да, значит, Владимир пишет, новый канал легче продвинуть. Точнее, по. Подать запрос чтобы иметь достаточное количество просмотров при невысоких умениях вот уже хорошо конкуренции меньше нет среднечастотные запросы это все таки нормальная конкуренция иногда при низкочастотных запросах конкуренция очень высок если вы попадаете в коммерческие запросы Вот об этом мы сейчас еще поговорим так друзья но ну я вижу все кто написал те прям ну, уже прям схватили тему и понимают, о чем мы говорим. Меня это очень радует. Значит, смотрите, друзья, почему, во-первых, мы берем среднечастотники? Потому что, как тут правильно сказали, по среднечастотному запросу можно пробиться даже вот с молодого канала. Вот если вы поняли, что сейчас происходит на Ютубе, происходит сейчас буквально следующее, что YouTube уже так конкретно поделил на серых и на белых. То есть он сказал, что я начинаю рассматривать канал, как канал, когда ему больше 30 дней и на нем больше 500 подписчиков. Вот все остальное YouTube уже как бы из-за канала не считает. То есть он, это, это не его, это там вот люди поиграться. с, Потому что очень много каналов, которые создают и потом бросают. Вот чтобы с этими каналами вообще там никак не связываться, вот видимо поставили такую, такую рамку именно для перехода на пользовательский URL. Вот Я, я считаю, что это где-то даже правильно. То есть, когда вы перешли вот эту вот рамку, вы становитесь уже каким-то более серьезным каналом. Поэтому первая наша цель, это вот эту рамку перешагнуть. Чтобы у вас был уже канал, с которым считается YouTube. Но даже вот с молодого канала, по частотнику можно пробиться. По высокому частотнику пробиваться очень сложно. Особенно, если вы бьетесь в коммерческих запросах. Но Об этом сейчас еще подробно поговорим. Значит, по низкочастотным запросам продвигаться нет вообще никакого смысла. Нет смысла их вписывать никуда э, в настройках своего канала. Почему? Потому что если вы сразу э, хотите стать самым крутым среди малолеток, то ну, гордитесь этим. Хотя тут гордиться абсолютно нечем. Вот. И по низкочастотникам продвигаются те, кто на каналы выливает там колоссальное количество роликов, чтобы вот массой понимаете, с минимальными просмотрами набрать что-то. Да? Все-таки мы так работать не будем. Мы будем и массу наращивать, но мы будем и работать еще и головой. Я считаю, что это наиболее оптимальное продвижение. Но еще смотрите, одна какая очень интересная фишка. Вы всегда можете из среднечастотника сделать низкочастотник. Вот почему я считаю, что я одну вещь не совсем корректно осветил, ну не донес, скажем так. То есть я так понял, что меня не совсем правильно поняли, может я не акцентировал на это внимание, поэтому акцентирую. Я вот очень благодарен Елене, вот она мне этот вопрос задала, и я понял, что что-то не было досказано в этом. Поэтому, друзья, пожалуйста, если у вас какие-то предложения есть, там, пишите их. Предлагайте, будем, будем работать. И вот смотрите, какой вопрос мне задала Елена. Она сказала, Игорь, значит, вот мы выбрали 6 или 7, там, 10, кажется, ключевиков мы выбирали на тест-драйве, да? Что я должна все свои ролики называть этими ключевиками? Вопрос очень хороший. Думайте смысл То есть человек вообще думает, зачем он делает, для чего он делает и как это работать должно. Значит, смотрите, причем тут, ну не скажу, подвох, а, ну и даже и не секрет. Опять же, вот если вы понимаете, как работают роботы, вам будет понятно, о чем я скажу, и может быть даже у вас такой вопрос не возникнет. Вот смотрите, например, ключевой запрос, занятие йогой. Это среднечастотный запрос, хороший запрос, он стоит там у меня, одним из запросов в настройках моего канала, да. Но на основе вот этого запроса, среднечастотника, я могу налепить даже не десяток, а очень много низкочастотных запросов, по которым я буду продвигаться. Например, занятие йогой в Воронеже. Вот такой уже низкочастотный запрос однозначно, да? Но как работают поисковики? Вот если кто-то в поиске YouTube наберет занятие йогой в Воронеже, что произойдет? Мой ролик, мой ролик. Выпадет первым. Почему? Потому что у меня это название полностью релевантно. Оно мне стоит полностью и прям в таком же порядке слова идут в названии моего ролика. Отлично. Если кто-то просто наберет название э, занятия йогой, то тоже мой ролик выскочит. Но он, скорее всего, выскочит не на первую, может быть, даже не на вторую страничку. Почему? Потому что занятие йогой – это среднечастотный запрос. И здесь уже YouTube видит, что таких ключевых слов во многих роликах, такое, такое ключевое слово присутствует название в названии многих роликах. И как он тогда начинает ранжировать? Здесь уже начинают включаться механизмы, которые использует YouTube. Он смотрит, насколько популярен ролик, то есть сколько он набрал просмотров, в первую очередь лайков, дизлайков, сколько под ним комментариев как долго он лежит, с какого канала он выложен, понимаете, пошло, пошло уже вот такое ранжирование. Вот. И если у вас канал только что появился, вот вы там маленький такой еще, а тут такие дяди ходят, да, вам тяжело. Но со временем, со временем, когда вы подрастете, а вы подрастете, если не бросите заниматься своим каналом, вы по этому запросу уже подниметесь, Куда правильно поднимитесь на ролик на первой страничке YouTube. И, например, кто-то будет писать занятие йогой просто, а там, например, на третьем и на четвертом месте будет ролик. Занять в Воронеже. Круто. Первая страничка поиска, там много ищет. И, естественно, кто-то будет тыкать на ваш, на ваш ролик. И вы будете набирать хорошие просмотры. Так. Это понятно, народ, почему мы подбираем среднечастотники? Только ради того, чтобы потом на этих среднечастотниках налепить нужное вам количество низкочастотных запросов. Напишите, пожалуйста, это понятно? То есть напишите, да, понятно, нет, непонятно. Вообще непонятно, что такое низкое, что такое среднее. Вообще непонятно, зачем мы это делаем. Жду ответа. Так, Значит, я просил написать «да» или «нет», «понятно» или «непонятно». Ну, плюсик, я так понял, это понятно. Отлично, отлично, вижу все-таки ясно, понятно, да, понятно, хорошо. Полный ответ и сокращенный ответ – это хорошо. Теперь еще один э, общий вопрос, связанный с подбором ключевиков. Но он не просто общий, он, он важный. Вот я возвращаюсь к тем роликам, о которых я говорил в начале где купить одежду и где купить платье. К Новому году и то и то, да? Но первый запрос это общий, второй запрос это конкретный, коммерческий. Я сейчас все-таки приведу пример на основе своего канала, вот этой вот про йогу, да? Посмотрите, вот сейчас опять же внимательно, друзья, почему? Потому что вы тут не видеоблогеры. Вам просто так вот потусоваться на YouTube многим, наверное, не так уж будет интересно. У вас у всех практически интерес, но большин... ну не у всех, но у всех практически интерес. Кто-то хочет привлечь людей э, к себе в проекты, да. Кто-то хочет продать что-то. Кстати, а продать, Вот на этом канале моей девушки, где где купить одежду, подключили партнерку, переход партнерской ссылка. Кто еще сомневается, я надеюсь, таких уже нет, но если кто-то сомневается, смотрите, один ролик, который набрал там 100 с чем-то просмотров, да, с него было сделано 10 переходов. Это вообще очень хорошо. То есть конверсия 10%. 100 человек посмотрели, 10 нажали. Из этих 10, в принципе, кто-то один мог бы сделать и предзаказ. Но предзаказов не было сделано. А вообще статистика такая. 1000 посмотрели, 100 на, перешли, 10 заказали один купил 1 2 купил вот такие вот цифры но все это работает и вот же заработал на первом канале который создан в рамках этого тренинга я знаю что ребята там кто занимается онлайн играми тоже уже партнерки подключили тоже было бы неплохо вот на обратной связи вот в субботу пожалуйста скажите как у вас там по статистике переходов, потому что я прекрасно понимаю, что здесь все-таки люди, которые еще ничего не продавали там с Ютуба, не привлекали, может быть, с Ютуба. И вот люди, которые уже этим занимаются, вам просто могут показать вот так вот карты к лицу, что это реально работает. Даже вот на таком вот уровне, когда у нас еще по большому счету нет никакого крутого инструмента, что будет, когда инструмент станет крутым. Так, ну а теперь все-таки возвращаюсь опять же к ключевикам и опять же к вопросу, что такое коммерческий, что такое общий запрос, на что вам нужно обращать внимание. Вот на циферки, насколько популярен запрос, обращать нужно внимание. Но, но еще, обратите внимание на коммерческую составляющую этого запроса. Вот сейчас вот прям в лоб приведу вам пример. Смотрите, я занимаюсь раскруткой студии йоги. Я выписал ключевики. Например, хатха-йога. Это вообще высокочастотный запрос. Но кто не знает, хатха-йога это один одно из направлений, то есть йога-тело, скажем так, это самый низший уровень йоги. скажем так. Вот Это один ключевой запрос. Как вы думаете, стоит ли мне продвигать канал по этому запросу, хатха-йога? Либо мне лучше продвигать этот канал к запросу занятия хатха-йогой. У кого какие предложения. По первому варианту мне лучше продвигать просто хатха йога, Либо занятия хатха-йогой. Вот проникнитесь. Два запроса. Один вообще там крутой хатха-йога. А второй так попроще занятия хатха-йогой. Так. Два-два-два-два-два. Вот. Ну я очень рад. Один Павел пишет. Занятия. Вот, но Андрей вообще вот сразу в тему ехал. Хатха-йога. Занятия Хатха-йогой в Воронеже. Так, значит, я очень рад, что большинство, кто сейчас отвечал в чате, понимают, к чему я клоню. оклоню а клоню их буквально к следующему. Значит, есть общие запросы. А есть коммерческие запросы. Что значит общий запрос? Это запрос, когда человек в принципе чем-то интересуется. Ну, например, где купить одежду вообще? Он еще не собирается, он даже не знает, какую одежду он будет покупать. Либо, например, хатха йога. Тут могут быть вариантов, ну, куча всего. То есть, зачем он это ищет? Просто узнать, что такое хатха йога. Вот он, может, какой-то другой йогой занимается, да. И вот мне, как практику, да, как человеку, который двигает конкретный практический проект, продвигать свой канал по этому запросу нет никакого смысла. То есть если бы я продвигал какой-нибудь блог, то есть если бы, например, там Катя занималась каким-нибудь блогом, писала бы какие-нибудь просто статьи, то, возможно, да, я бы там принял участие в продвижении по этому запросу. Но мне нужны. Не просто люди, которые интересуются хатха-йогой, а люди, которые хотят заниматься, которые готовы идти платить деньги за занятия хатха-йогой. Поэтому, конечно, мой запрос это запрос занятия хатха-йогой. А если уж точнее быть, так как я привязан к месту, к Воронежу, да, поэтому я и в настройках загрузки видео прилепил Воронеж. Да, меня в первую очередь интересуют люди, которые ищут в интернете, где заняться хатхой йогой в воронеже вот это вообще мои целевые клиенты и поэтому большинство роликов я должен направлять именно на этот запрос а не на людей которые в принципе там сидя на диване там хотят узнать что такое йога там как ей заниматься и так далее это не мои клиенты они мне не нужны то есть если бы я продвигал просто сайты мне нужны какие нибудь там циферки то возможно да я бы этим занимался а мне нужны живые люди Живые люди, которые хотят идти и так далее. Точно так же, например, Петр, да, Петр двигает у нас там канал по телефону. Вот если вы будете просто делать запросы там iPhone там, и так далее, или там обзор iPhone, это, конечно, хорошо. Это классно, да? Но раз вы делаете партнерку на продажу этих телефонов, Ваши ключевые запросы должны содержать слова, где купить, купить дешево и так далее. Потому что это уже целевые люди, которые хотят отчехлить деньги и покупать эти айфоны. Вот вы их со своего канала перенаправляете на ресурс, какой-то интернет-магазин, и они там покупают. Люди, которые просто хотят узнать, чем iPhone 6 лучше iPhone 5. Ну, в принципе, они вам как бы нужны, но денег вы с них не заработаете. Давайте уж так вот, ну, правдивые узкие глаза смотреть. То есть, если вы там просто видеоблогер, да, или там какой-нибудь э, канал такой обозревательный ведете, да, тогда подтягивайте. Если вы поставили задачу привести целевых клиентов, то вам нужно продвигаться по коммерческим запросам. Сразу хочу сказать, там, некоторые коммерческие запросы, может быть, они будут и низкочастотные, да, но если вы найдете человека там, который ищет, там, где купить самолет, да, вот, там может быть не такая большая конкуренция, ну запрос очень коммерческий. Если вы такого человека вычлените, да, вот, то, то вообще круто будет, то есть вы там одну продажу сделаете и и в принципе можно там какое-то время и пожить спокойно. Так, вот это в принципе то, что касаемо теории. То есть подвожу итог, что мы с вами должны сделать. Во-первых, мы с вами должны проанализировать запросы по вашей нише. То есть выписать вообще все запросы, которые делаются и которые по вашему мнению подходят к вашей нише, Этим мы сейчас будем заниматься. То есть мы сделаем порядка 15-20 запросов. Мы их будем выдергивать с разных сервисов. Будем использовать целых 4 сервиса. Вот, далее. Мы проведем анализ. Вот из этих 20 мы с вами выберем 5. Подчеркиваю 5. Почему 5? Потому что больше нам и не надо пока. Потому что если мы будем писать больше тегов в поле теги, то YouTube их просто не будет рассматривать дальше. Они не нужны. Вот. Потом по каждому этому среднечастотнику мы с вами выберем низкочастотников. Для чего? для того, чтобы не париться потом, как нам называть ваши ролики. И вот смотрите, если на каждый среднечастотный запрос вы подберете порядка 20-50 низкочастотников, а это будет сделать очень легко и просто, потому что мы опять же ничего выдумывать не будем, мы будем использовать сервисы. Они там вам вывалят столько вариантов, что только-только копируют. Понимаете? И вот смотрите, 5 запросов среднечастотников, да, если вы по каждому запросу Подберете до 50, да, э -э низкочастотников 5 на 50, сколько? 250. Вот 250 роликов с уже подобранными грамотными названиями вы можете загрузить на свой канал. Все, вот когда вы эту адову работу проделаете, а это тяжелая работа, мутная, нудная, да, но когда вы ее проделаете, все. Дальше вы. Переходите к следующему этапу. Мы клепаем ролики, название у нас уже есть, описание мы с вами сделаем, не сегодня, а сделаем в среду. Вот. У вас все будет автоматом загружаться, от вас нужно будет делать какую-то творческую работу по созданию видео, либо по размножению видео, потому что какие-то очень популярные ролики мы с вами будем заливать на канал несколько раз. Для чего, я думаю, уже понятно. Чтобы одним роликом закрыть несколько низкочастотных ключевых запросах, которые для вас например ну наиболее важны вот. этим самым мы будем закрывать запросы и наращивать массу нашего канала вот именно этим мы с вами и будем заниматься значит сейчас я готов ответить на несколько вопросов по вот тому что я рассказал кому что понятно что мы будем делать понятно или нет напишите если есть какие-то конкретные вопросы, пишите. Я буду отвечать. Значит, если вопросов нет, напишите. Понятно. Начинаем. У нас 26 человек. Это откуда ж? Так. Из 26, трем, четырем... Четырем понятно. Двадцать человека молчат. Видимо, информация либо не дошла, либо пошла в другую сторону. Так, понятно. А Вячеслав пишет, всегда понятно, пока не ткнешься. Это абсолютно правильно. Лидия пишет, и вопрос написать не могу, потому что не усвоила чего что вы сказали буду пересматривать значит лидия значит пересматривайте столько раз пока не поймете то что я сказал если не поймете звоните мне в скайп потому что еще раз повторюсь это самое важное вообще вообще самое важное потому что мы сейчас говорим об оптимизации роликов зачем это делать и так далее вот я вам сейчас рассказал ради чего мы все это делаем сейчас буду показывать как это делается чисто технически тут Ничего сложного не будет, как вы увидите, понимаете? Но мне не хотелось, чтобы вы просто, как заяц на барабане, что-то вот повторяли за мной. Я хочу, чтобы вы поняли, ради чего мы это делаем. То есть ради чего мы сейчас столько времени потратим, чтобы это сделать. Я очень надеюсь, что я до вас донес важность подбора слов. Так, Андрей пишет, сколько должно быть ключевых слов на канале? Значит, Андрей, я сказал, мы... Подберем 5 ключевых слов. Но если мы говорим о двухсложных словах, то есть, чтобы максимальное количество слов ключевиков составляло 140 символов. Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, вы сегодня пришли за час. Вы домашку-то делаете? Сергей Васильевич, чтобы стало более понятно, надо попрактиковаться. Да, естественно. Но пока я еще ничего практического не рассказывал и не показывал. Пока я вам говорил о том, для чего мы это все делаем. Так, вот, Лидия, спасибо вам. Честно говорю, потом вспомните меня хорошим словом. Понятно, понятно, Андрей пишет. Ключевые слова канала и плейлиста должны быть одинаковыми. Значит, Андрей, я об этом прям в самом начале сказал. У вас должно быть одинаково все и название. И ключевики в названии, и название роликов, и описание с роликом, и теги, и все в плейлистах. То есть мы с вами бьем в одну точку. То есть Идеально, чтобы когда вы набираете ваш ключевой запрос, под который вы заточили э, какое-то видео, да, выпадает ваш канал, потому что в описании этого канала есть такой ключевик, выпадают ваши ролики и выпадает какой-то из ваших плейлистов или несколько плейлистов. Вот к этому надо стремиться. Это можно сделать только в одном случае, если вы работаете этими ключевиками, подобранными, по всем трем направлениям. Это название канала, то есть по каналу двиг, канал двигаем, ролики и плейлисты. Так, Евгений спрашивает, шахматы, 8 средних запросов и 8 плейлистов с аналогичными названиями. В каждом плейлисте название ролика. Месточастотники. Да, Евгений, вы правильно поняли. Сейчас мы это будем на практике делать. Владимир пишет, понятно, но не точно. Значит, не точно что? Не точно что-то я сказал или не совсем что-то понятно? Если что-то есть, давайте спрашивать, потому что пока была такая теория, сейчас пойдет практика, там вообще вопросов не будет. Там я это делаю. Так, Лидия пишет, про ключевики все понятно, ну а дальше? Дальше будет все очень просто. Так, прописать смысл сказанного. А, Так, как же вам прописать-то смысл сказанного? Прописать смысл сказанного можно только одним. То есть вы должны подобрать несколько слов, которые точно соответствуют ниши вашего канала несколько слов конкретно 5 которые популярны то есть набирают э, несколько тысяч запросов и которые коммерческие потому что еще раз хочу сказать мы с вами сюда пришли не просто так мы сюда пришли монетизировать наш трафик то есть зарабатывать с тех людей которые будут смотреть ваши ролики то есть ваша задача именно подобрать несколько коммерческих, популярных запросов в идеале. И все ваши каналы, все ваши ролики, все ваши плейлисты затачивать вот под эти ключевики. Чтобы еще раз у вас получился механизм, который бьет в одно и то же место. То есть, если вы вилку взяли, вы этой вилкой можете разбить стену, бетонную, если будете стучать в одно и то же место. Вот ваш канал, ваши плейлисты и ролики, это как раз вот эта вот вилка, которую вы стучите. Если будете бить в разных направлениях, продвинуться будет крайне сложно. Андрей пишет, если тема разная у плейлистов, как быть с ключевиками? Значит, тема не может быть разная у плейлистов, если вы выбрали э, нишу своего канала и вы в этой нише двигаетесь. Если вы пошли по пути максимального сопротивления, то есть у вас каждый плейлист посвящен чему-то совершенно другому. Вот это, конечно, сложный вариант. Это в первую очередь касается каких-то авторских каналов, да, где человек... Э, продвигает э, больше себя. вот И каждый плейлист это какая-то вот новая тема. Естественно, эти темы могут вообще не пересекаться, да, но в любом случае у этих тем будет несколько слов э, ключевиков одинаковых. Например, вы сами да, э, чем вы занимаетесь, заработок, например, в интернете, или там обзоры вы делаете. То есть, хотя у вас будут и разные темы, они каким-то образом будут пересекаться но продвигаться по двигать канал где уже такие расчлененные тематики на первом этапе я бы вам не советовал я вам не то что не советовал я вам просто запрещаю пока это делать то есть, пожалуйста бейте в одну точку иначе результата просто реально не будет Значит, чем отличаются коммерческие от некоммерческих запросов, я сказал. То есть коммерческие запросы, это которые можно монетизировать. Это запросы, которые вам. которые ищут люди, уже готовые что-то сделать. Не те люди, которые в принципе. В языке есть такое сослагательные какие-то там. Мы сегодня говорили, я опять забыл. То есть не то, что вы в принципе намерены сделать общие какие-то фразы, понимаете там. Меня интересует там вот что-то. Меня интересует йога. Вот я там плаваю в этой йоге, там что-то делаю. Это общий запрос. То есть это могут искать люди, которые там не собираются заниматься. А коммерческий запрос – это запрос по вашей тематике, например, там занятия йогой. То есть люди, которые готовы платить и идти заниматься. Так, Мария пишет: есть есть такая ниша, как труба обширная, как уместиться в 5 ключевиков. Значит, из громадной трубы всегда можно выбрать что-то наиболее важное. Потому что, ну, когда уж очень много, понимаете, объять необъятное нельзя. Поэтому такую задачу мы не ставим. Вообще, каждый ролик заточен под один вообще ключевик. Канал мы пока затачиваем под 5. И вот в этом направлении двигаемся. Так, друзья, все, на вопросы заканчиваю отвечать, иначе мы сейчас очень долго будем говорить. Теперь, как все это делается на практике? Значит, я сейчас включаю экран и начинаю вам показывать. Так. Так. Значит, вот я перехожу на канал. В первую очередь, что мы сейчас с вами сделаем? Я вам покажу фишечку, которую вы уже сейчас можете использовать, потому что я вас просил зарегистрироваться в во всех социальных сетях, которых постит YouTube. Да? И поэтому мы сейчас с вами свяжем аккаунты Twitter и Фейсбука с вашим каналом. Посмотрите. Мы нажимаем на иконочку в правом уголочке, э, на вашу аватарочку. Рядом с творческой студией выбираем настройки YouTube или настройки аккаунта. То есть нажимаем на шестереночку. И э, выбираем раздел «Связанные аккаунты». Значит, вот здесь у вас здесь у вас два, две наиболее важных социальные сети. Это Facebook и Twitter. Значит, Вы нажимаете на кнопочку «Связать». Вы должны в браузере, в котором вы работаете, быть авторизированы в этих социальных сетях. И если все нормально, вот у вас мгновенно происходит связь. Не забываем нажимать на кнопочку «Сохранить» и сохраняем вот это связывание. Для чего мы это делаем? Посмотрите, как только вы опубликуете какое-нибудь видео, оно будет сразу поститься в эти, сети, в эти социальные сети. Вот как раз ради этого, ради этой рекламы мы с вами этим и занимаемся. Теперь перехожу в творческую студию, выбираю канал, выхожу дополнительное. И вот посмотрите, вот здесь вот есть вот такой вот раздел, называется AdWords для видео. Вот AdWords это один из сервисов, которым мы с вами будем пользоваться. Значит, мы с вами будем пользоваться сегодня для анализа сервисом, который называется Яндекс.Директ. Я вам уже немножко о нем показывал. Мы будем пользоваться сервисом AdWords. И ради этого мы его сейчас привяжем к вашему аккаунту. Зачем это делается, я скажу. Мы будем пользоваться YouTube, самим поиском YouTube. И мы будем пользоваться Google. Вот четыре сервиса мы с вами будем использовать для того, чтобы подбирать ключевые слова. Не один, а целых четыре. И потом, когда мы эти слова подберем, выпишем циферки, мы с вами будем анализировать, какие из найденных ключевых слов мы с вами будем использовать. Значит, что для этого нужно делать? Значит, друзья, для этого вам придется. Для этого вам придется. Ой, извините. Для этого вам придется создавать таблицу. Вот я несколько был удивлен, почему многие не умеют пользоваться Excel. Ну вот учитесь пользоваться Excel. Но мы с вами будем пользоваться но не программа Excel, а Google таблицы. Это ну, полный аналог версии электронных таблиц из пакета Microsoft Office. Мне они очень понравились. Я очень благодарен Филиппу за то, что он научил меня ими пользоваться. И я сейчас их использую где можно и где не можно. То есть мы с вами будем делать таблицу. Я вам прямо сейчас покажу, как это все делается с нуля. И вы это тоже проделаете. Хотя для удобства работы я вам я вам Формат этой таблички уже сделал. Кто не захочет красиво оформлять, просто может заполнять тот шаблон, который я вам создал. Но вначале, как нам попасть вот сюда, в Google AdWords? Да? Ну, с Яндексом понятно, с YouTube и с Google тоже понятно. Значит, как попасть нам в Google AdWords? Значит, попасть сюда можно разными способами. Можно там перейти в любой поиск, например, вот здесь в Яндексе и написать там Google. AdWords. Вот так вот. Видите, Google AdWords вход. И вот вам дадут ссылку на этот вход. Можно сделать более грамотно. То есть в том же самом Google, войти все инструменты. Вот нажать на кнопочку Еще, да, нажать на кнопочку другие сервисы и найти инструмент для бизнеса. Google AdWords. Вот он, видите. То есть, как вы это сделаете? Через поиск Яндекса, либо вот таким более грамотным способом. Я вам рекомендую более грамотным способом сделать, потому что вы можете вообще посмотреть, какие сервисы вам доступны. Причем большинство из этих сервисов вы будете попадать с помощью того ключа, который у вас есть. Это ваш аккаунт Google. То есть, когда вы выберете Google, Google AdWords, вас спросят, введите вашу почту, ваш пароль, вы это введете и попадете вот, -вот на такую вот страничку. Это главная страничка сервиса Google AdWords. Google AdWords это сервис, который аналогичен Яндекс.Директу. Это сервис, который позволяет создавать рекламные кампании. Яндекс.Директ создает рекламные кампании на поиске Яндекс а Google AdWords создает рекламные кампании на Google, контекстную рекламу, и создает видеокомпании, то есть компании на YouTube. Вот мы с вами будем заниматься созданием видеокомпаний, хотя большую часть этого сервиса именно отведено именно контекстной рекламе, то есть то, что кидается на самом Google, то есть на самом поиске но ну, прежде чем начать пользоваться Google AdWords, мы с вами привяжем аккаунты. Вот посмотрите, а, творческая студия, канал, дополнительно, значит, раздел AdWords для видео, нажимаем на кнопочку "Связать аккаунты". Появляется вот такое окошко, и здесь вот прямо вам лупы показывают, откуда нужно взять вот этот номерочек. После того, когда вы вошли в Google AdWords, вы вот этот номерочек спокойненько найдете. Вот он, видите, вверху. Вверху, где изображение настроек, то есть шестереночки. То есть вы просто его мышкой выделяете вот так вот аккуратненько, да? И просто-напросто правой кнопочкой нажимаем «Копировать», скопировали его. Возвращаемся в наш YouTube и просто-напросто вставляем. Вот он. Нажимаем кнопочку «Далее». Значит, вам предлагают придумать имя для этого аккаунта. Почему? Потому что вы можете связать свой канал с несколькими аккаунтами Google AdWords, ну, зачем это делается, я потом расскажу. Просто, когда вы даете рекламу со связанного канала, Google не выносит никаких предупреждений, типа, а вы рекламируете там чужой канал там, и так далее. Вот я его так и назову, Prana по имени канала. Все, нажимаю готово. Вот, посмотрите, привязан аккаунт Google AdWords с названием Prana, вот с таким идентификатором, вот. Все, все доступны параметры там пока это не важно. Все, это вам тоже нужно будет сделать. Вы свяжете Facebook и Twitter и свяжете, и свяжете э, аккаунт э, Google Ads. Что мы делаем дальше? Значит, начнем мы с вами именно с этого сервиса, вот, и будем заполнять табличку. Чтобы вы представляли, как создать эту табличку, я вам покажу, как это делается с нуля. Опять же, вот возвращаюсь э, все инструменты Google. Вот, и ищу инструмент, который называется таблица. Кто хочет, может создавать эту таблицу там в Excel. Кто хочет, можете создавать эту таблицу в Word. Ну то есть без разницы. Где хотите, там и создавать. Я вам показываю более простой способ, который у вас будет у всех под рукой. Потому что. А софт-офис может не стоять. А вот этот инструмент будет у вас по-любому. Он будет у вас в онлайне. И вы всегда можете к этому инструменту обращаться с любого компьютера. Вот только поэтому я вам и предлагаю. Ребят, создайте себе таблицу на гугле. И пусть она у вас хранится, чтобы вы могли всегда к ней обращаться. Она всегда у вас будет под рукой. Нажимаем на таблицу. Значит, Я уже создал вам таблицу. Видите, она называется шаблон для ключевиков. Значит, я ее сейчас открою, покажу, как она выглядит. Выглядит она вот таким вот образом, видите? Вот. Значит, а создается она. Создается она очень просто. Вот плюсик. Зелененький внизу. Нажимаю на этот плюсик. Открывается чистая табличка. Так как сел, сервис у нас онлайн, поэтому может немножко придормаживать. Что я делаю? Я, например, вот набираю название этой таблицы. Это ключевые слова. Подбор. Бамс. Значит, что мне потребуется? Здесь я пишу ключевое слово. Ключевое слово. То есть то слово, которое я проверяю. Да? Далее. Вот, кстати, очень многих... Пугает, почему вот то, что я, что то, что написано, залезает на следующую ячейку? Это нормально. То есть все все, что вы пишете, все равно хранится в одной ячейке. На экране она может размещаться там сколь угодно далеко. Например, вот смотрите, видите, вот так вот размещается. Но если я начинаю печатать в соседней ячейке вот, э, ничего не исчезает, просто на экране это обрезается и все. На самом деле, как хранилось, так и хранится. Так, здесь ключевое слово. Теперь первый сервис это Яндекс. Нет, ладно, давайте Google. Google AdWords. Видите? Google AdWords. Ой, криво написал. Затем. Э, Яндекс. Яндекс. Затем. Э, что у нас? Сам YouTube поиск ютуба и поиск гугла вот. значит ключевое слово я этот столбец просто возьму рустин схвачу вот за разделитель вверху строки где буковки да и вот например под ключевик столько отведу значит все остальное в принципе кроме вот столбца google adwords почему вы сейчас поймете я сделаю побольше яндекс Здесь цифры, на YouTube цифрки Опять же, в поиске Google мне придется чуть больше писать, я его растяну. Да? Затем вот так вот выделю и объединю эти ячейки. Для чего? Для того, чтобы спозиционировать свое название просто-напросто по центру объединенных ячеек. Сделаю какой-нибудь вот такой вот покруче. И вот такой вот такой вот цвет. Вот это вот выделю. Сделаю по центру. И залью там как каким-нибудь цветом. Например, вот таким. Вот. Цвет буквок, например, сделаю. Белый. Вот. И, и все. Вот, выделю это. И включу. Разделить. Все. Вот. Вот табличка готова. Теперь я эту табличку начинаю заполнять. Еще раз скажу, шаблон этой таблицы будет у вас у всех. Но я рекомендую. Попробуйте оформить вот такую табличку, получите еще дополнительный навык работы с ключевыми словами. Значит, что я делаю дальше? Значит, я перехожу в Google AdWords, мы с него начнем, выбираю инструменты и выбираю планировщик ключевых слов. Значит, сервис работает с притормаживанием. Я уже кое-что искал, поэтому у меня такое сообщение. И выбираю найти варианты слов и ключевых, и групп объявлений. Значит, друзья, здесь очень много настроек. Но эти настройки в первую очередь интересны тем, кто создает рекламу в самом Гугле. То есть нам это пока не нужно и пока все-таки ну не парьтесь. Кому будет интересно, по Google AdWords есть достаточно много очень серьезных курсов, но... Пока нам это не нужно, потому что мы даже рекламные кампании будем создавать именно для видео. Они создаются чуть-чуть ну, проще. Ой, да что ж такое-то? Эти рекламные кампании создаются, создаются чуть проще. Что я делаю? Я беру в поле, вот здесь вот, ваш продукт, укажите одно или несколько названий, и пишу тот ключевик, который с моей точки зрения с моей точки зрения, соответствует вашей теме. Вот здесь вы можете как бы включить свою фантазию. Почему? Потому что здесь вы начинаете сами. То есть вам в любом случае нужно будет что-то придумать, от чего оттолкнуться. Вот это вот как бы ваш толчок. Значит, у меня канал посвященный йоге, поэтому я понимаю, что мне интересуют люди, которые хотят заниматься йогой. Да? Поэтому я напишу. Занятие йогой. Занятие йогой. Вот, написал. Занятие я йогой. И нажимаю получить варианты. Запрос обрабатывается. Обратите внимание. Вот мне Google AdWords выдал варианты, варианты по моему запросу. Занятие йогой. Ищет его 2600 людей. В принципе, это прям... Очень даже и хорошо. Это средний частотник. Нормально. А уровень конкуренции низкий, я сейчас об этом вот скажу. Значит, в принципе, занятие йогой для меня прям, ну, прям вообще замечательно. Я беру, беру, и это этот ключевик просто-напросто копирую как первым в свой в свою табличку, где я подбираю ключевики. Значит, я. Делаю таким образом. Первый ключевик, который придумал я сам, я просто-напросто отмечаю вот такой вот звездочкой. Это говорит о том, что этот ключевик придумал я. Все остальные ключевики, которые я буду выдергивать, я тоже буду помечать, чтобы я понимал, а это я придумал, это в моем воображении родилось, либо это выдернулось с какого-то сервиса. Теперь сразу же можно начать заполнять вот эту вот табличку. Посмотрите ключевик у меня есть, значит, сколько, сколько этот ключевой запрос ищет на Google AdWords. На Google AdWords ищет 2640 людей. Отлично, я так и пишу. 2640. Извините. 2640 людей. Значит, И вот тут вот еще такая приписочка низкий. Видите, что это такое? Вы можете с этим столкнуться, когда будете проверять, вы можете увидеть такую вещь. Например, 2600 конкуренция низкая, а в каких-то нишах будете искать, у вас там напишется там 30, конкуренция высокая. Как это понимать, сразу хочу сказать, это имеется в виду, какое количество людей дают рекламные кампании по этому запросу. На йогу, наверное, народ не любит тратить деньги на рекламу этого ключевика, и поэтому здесь особо конкурировать не с кем. То есть, если я буду создавать платную рекламную кампанию по этому ключевику, то конкуренция будет низкая. Если вы создаете рекламную кампанию по какому-то мегакоммерческому запросу, где о, серьезные компании с деньгами, да, и они все вкладывают деньги в, рекламу, деньги в рекламу, здесь, например, цифры могут быть маленькие, но будет написано «конкуренция высокая». ну, Например, там, «продаю самолеты». Да, тут, например, 10-20 может стоять, но будет написано «высокая», потому что все, кто продает самолеты, вкладывают деньги в рекламу. Все, кто занимается йогой, не так много вкладывают деньги в рекламу. Это, это нормально. Так, значит, занятие йогой я нашел, проверил его на AdWords, записал в таблицу, сколько народ ищет, и для себя пометил низкий. Для чего я это делаю? Это я делаю наперед, потому что все-таки платной рекламой мы с вами будем заниматься, и в первую очередь на Google AdWords, поэтому мы должны примерно знать, все-таки какие нам ключевики лучше продвигать а, при создании рекламной кампании, чтобы не переплачивать деньги. Потому что чем выше конкуренция, тем выше стоимость за клик. Дальше что я делаю? Я э, слово ⁇ занятие йогой, «занятие йогой» проверяю, где правильно проверяю, на Яндекс. Значит, как попасть в Яндекс.Директ? Еще раз показываю. Яндекс, главная страничка, опускаемся вниз. Директ, еще ниже, еще ниже. Извините, пролетел. Инструменты, подбор слов. Вот, вписываем ваш ключеневик, занятие йога. Естественно, вы должны быть авторизированы на Яндекс. Вот войти. А, тут тот же точно такой же принцип, как и на гугле. То есть почта от Яндекса является ключом а, к рекламным, ко всем сервисам Яндекс. Так, написал занятие йогой, нажал Подобрать. Что я вижу? Здесь. Почти схожие цифры, посмотрите, 21 189 запросов. То есть такое бывает довольно редко, потому что э, довольно часто цифры, которые вы получаете в Яндексе и которые вы получаете в Google... Ну, а, извините, здесь вот я, хорошо... Я не туда посмотрел. Вот посмотрите, Google вам говорит, что с таким запросом мы еще 2600 человек, а Яндекс вам говорит, что на Яндексе вообще-то ищет 21 000. И это нормально. То есть не пугайтесь, это все так, оно очень часто бывает. Потому что все-таки вот эти вот цифры, они разнятся. И э, только поэтому проводить анализ на основе какого-то одного сервиса не стоит. Так, проверили на AdWords проверили на Яндекс, что мы делаем дальше. Мы идем на YouTube и набираем в строке поиска YouTube занятия йогой. Вот здесь вот обратите внимание, я специально вам сделал, не уверен, что вы видите, но расскажу. Когда вы набираете набираете в поиске YouTube ваш ключевик, YouTube начинает вам подсказывать, что еще ищет на YouTube схожего с этим запросом. Посмотрите, занятие йогой для начинающих занятие йогой для похудения занятие йогой дома вот это в принципе те ключики которые вы в принципе можете использовать э, в дальнейшем для э, подбора своих слов для канала но я пока просто проверю занятие йогой нажму поиск смотрю по запросу занятия йогой у меня youtube выдает 11 тысяч роликов э, самый э, Популярный ролик был выложен два года назад, назвал, набрал э, больше миллиона просмотров. То есть, в принципе, очень хороший запрос, и можно попытаться по этому запросу двигаться. Вот, обратите внимание, один мой ролик, э, студия Йога Праной, занятие Йогой Воронеж. Он уже мне по этому запросу вот, лежит на первой страничке. Отлично, значит, что я делаю? Я пишу циферку 11200, это на Ютубе. Так, процентрирую. Теперь, зачем нам Google? Значит, с какой целью, с какой целью мы с вами используем Google? А Google мы используем для следующих целей. Опять же, пишем занятие йогой, нажимаем поиск. Опять же, смотрим, какое количество тут ищет по этому запросу выскакивает в Google. Здесь цифры, мягко говоря, другие. Видите, 581, 1000 с этим запросом связанным. Посмотрите вот сюда вниз. Видите, занятия йогой дома, занятия йогой для начинающих, занятия йога видео. То есть Google вам сразу же вот здесь вот пишет, что еще часто ищут с этим словом. И вот эти слова вы также можете использовать для своего канала. Но нас больше всего интересует, есть ли на первой страничке Google, на первой страничке google ролик связанный с этим э, с этим запросом посмотрите этот ролик есть и обратите внимание какая вещь интересная вообще-то вот на YouTube видите лежит один ролик на первом месте а google вообще на первую страничку выложил другой ролик вот он он тут вообще где-то на шестом или на седьмом месте а google его хватанул видите то есть вот некоторые гуру ютуба uh, говорят, что если uh, ролик на ютубе на первом месте, то он будет на первом страничке и в Гугле. Вот я вам показываю наглядно, что это не так. Чтобы попасть на первую страничку Гугла, нужно... Не только быть на первом месте YouTube, нужно еще обвешать этот ролик громадным количеством обратных ссылок. Только поэтому я вам и говорю, друзья, давайте собирать эти обратные ссылки вместе. Это я вам дам инструменты, чтобы быстро заполнять эти обратные ссылки, эти скрипты и так далее. Вот. И для чего это важно? Вот именно этот ролик наша задача будет вытолкнуть отсюда. Вот если вы все будете делать правильно, значит, раз Google подхватил по этому опросу и вывел на первую страничку ролик, то это просто замечательно. Значит, именно с этим роликом нам придется бороться. Это наш основной конкурент. Мы должны будем смотреть, какие у него ключевые слова, где он на каких сайтах пропостен, откуда идут на него обратные ссылки. Да? И этот ролик нужно будет вытеснять. Причем этот ролик уже лежит здесь больше двух лет это очень о многом говорит вытеснить его будет достаточно сложно потому что он уже весь оброс. Значит, что я делаю дальше я здесь пишу 580 если пишу тысяч и пишу ролик есть вот вот таким вот образом вот таким вот образом я заполнил первую строчку теперь как я перехожу к подбору следующих э, слов откуда я их могу брать посмотрите Значит, возвращаемся опять же в тот же Google AdWords. Обратите внимание, вот здесь, вот здесь, на этой страничке, Google AdWords вам э, выкинул э, похожие слова, связанные с вашим забросом. Занятие йогой. Йога для начинающих, упражнения йоги и так далее. Но, каждое из этих слов это раскрывающийся список. Видите, здесь написано занятие йогой, в скобках написано 40. Значит, вам а, Google AdWords предлагает еще 40 вариантов ключевиков, связанных с этим запросом занятия йогой. Значит, вы можете это использовать сразу же для того, чтобы найти следующий ключевик. А, либо, как мы будем делать, вы можете а, вот этот средний частотник сразу же получить в 40 вариантах. Каким образом? Нажму сюда на занятие йогой, и вот у меня еще куча вариантов. Куча вариантов а, как обыгрывается ключевик занятия йогой. Значит, Но мне нужен следующий ключевик, который я должен взять для своего канала. Значит, Смотрите, есть хороший ключевик йога для начинающих. Значит, Но я не буду его брать. Почему? Потому что он достаточно большой, 25 тысяч, и все-таки йога для начинающих – это общий запрос. Он не коммерческий. Вот занятие йога для начинающих – это уже лучше. Значит, посмотрите, вот неплохой, э, неплохой ключевик. Йога центр. Почему он неплохой? Потому что это уже какая-то привязка к месту. То есть люди ищут там, где йога центр в Воронеже. То есть, скорее всего, вот такие ключевики будут задавать. Поэтому для того, чтобы взять следующий ключевик своего э, для своего канала, я возьму вот этот Йога центр. Он у меня устраивает и по запросам, так. Такая же как цифра, как и занятие йогой. Я его беру, копирую и размещаю в свою табличку. Йога-центр. И вот здесь, опять же, я уже для себя ставлю AdWords. То есть, что что этот ключевик придумал не я своим умом, а я его взял из AdWords. Но это уже, как бы, многие говорят лишнее, но это лично я так делаю, понимаете. Ну... Ну это уже у меня так вот, как, как как сложилось так. Будете вы эту приписочку делать, не будете, это уже лично ваше дело. Кстати, она иногда даже мешает, когда делаешь сортировку. Но я всегда делаю. Значит, йога-центр. Отлично. Что я делаю? Ну, дальше заполняю опять же эту строчку. Сколько там мне это в Google AdWords? 2590. Отлично. 2590, опять же, низкий. Не конкурируют по йоге. Возвращаюсь э, в Яндекс, пишу Йога центр, скопирую его, чтобы не мучиться, да? Нажимаю подбор, Йога центр 18 тысяч, тоже очень хорошо, 18 тысяч, отлично. Значит, на YouTube возвращаемся, удаляем, пишем Йога центр, можно пробел нажать. Вот этот это слово, видите, уже ничем не обыгрывается на YouTube. Йога центр и все. YouTube никаких вариантов вам не предлагает. Посмотрим. 214, 214 тысяч роликов. Вот это, конечно, много. Я сейчас скажу, как мы это тоже будем учитывать. Что делаем дальше? Идем на Google. Опять же, в поиске Google вставляем йога-центр. Здесь уже Google, видите, пишет, что ищет. Нажимаем искать. 627 тысяч, смотрим. Ролика нет, видите, ролика по этому запросу нет. Но уже очень много, очень много э, конкретики, связанных с Воронежем. Но вот я не вижу здесь <связывая>, центра йоги, прана, готики, нью-йога, анахата, а праны нет. Вот, Значит, Катю через этот запрос никто на гугле не найдет. Потому что она по этому запросу не продвигается. Это крайне плохо. А запрос достаточно хороший. И он у нее не закрыт. А, вот он. Центр йога прана, но это не ее центр. Так, смотрим, смотрим, что еще ищет. Центр йоги и уже конкретно по. Конкретно по городу. Вот. Значит, что я здесь пишу? Я пишу 680 тысяч. Ролика нет. Ролика нет. Вот. Ну, опять же, что я делаю дальше? Возвращаюсь в планировщик и двор, смотрю, какие еще слова могут мне подходить. Уроки йоги, да? В принципе, 1300, но ничего. Это вот уже тоже, опять же, относится ко мне. Потому что уроки йоги, ну, хотя не очень. Так. Начинающих. Домашняя йога. Так, йога скачать, это мне не подойдет. Йога семинар, но ну, это слишком маленький запрос. Йога просто, это очень большой запрос по нему. Продвигаться крайне сложно, да. Посмотрим, что мне предлагает в плане ключевиков по моему основному запросу. Э, студия йоги. Яндекс.Директ. Студия йоги, студия йоги, студия йоги. Отлично. На гугле, что мне еще предлагают. Занятие йогой дома. Это мне не подойдет однозначно. Но вот давайте попробуем для начинающих. Хотя нет. Вот занятия йогой для начинающих. Вот это вот, вот, вот, вот прям нормально. Возьмем его и проверим. Занятие йогой для начинающих. Вот. Йога для начинающих. Занятие йога для начинающих. Отличный ключевик. В принципе, 3340. 3340 это хорошо. Опять же, берем его и добавляем. Откуда я его выдернул? Я его выдернул с Google. Вот так вот. Значит, в Google AdWords это 3490. Запрос низкий. Не с кем конкурировать. Значит, на Яндексе проверяем его. Занятие йога для начинающих. Вот, нормально, 3500. Вот здесь вот, как ни странно, совпало практически. И э, AdWords, и Яндекс дали практически одну и ту же цифру. Вот, что бывает крайне редко. Теперь смотрим, что нам скажет YouTube. Йога для начинающих. 9000. 9000 роликов. 9000 роликов. Вот. Опять же, тот же самый ролик занимает первое место. Ну, отлично. Так, йога для начинающих. Вот. Здесь уже и ролики есть. То есть, есть бороться. Опять же, обратите внимание, Google выводит совершенно другой ролик на первой страничке. То есть, это вот этот ролик. Вот он. Он стоит пятым. И вот. И какой еще ролик? И вот, и ролик, который вообще стоит последним на поиске Ютуба на первой страничке. Видите, как интересно работает? А попасть на первую страничку Гугла, это дорогого стоит. То есть вы тянете трафик уже не только с Ютуба, но вы тянете трафик из Гугла. То есть отлично. То есть вот это и 150 тысяч всего лишь на все. 151 тысяча и ролик есть. Значит, вот таким вот образом, оттолкнувшись от одного ключевика и выдергивая похожие ключевики из Ютуба, из того, что вам предлагает AdWords, из того, что вам предлагает э, Яндекс, вы подбираете такие ключевики, которые подходят к вашей теме и лучше всего, которые удовлетворяют двум требованиям. Они достаточно популярны, то есть набирают несколько тысяч, и они коммерческие. То есть вы понимаете, что такие запросы будут вводить люди, которые хотят что-то сделать. Заняться, купить, пойти, приобрести что-то и так далее. Вот вы таких ключевиков должны набрать ну, порядка 15-16, а лучше 20. Сами понимаете, что это время прилично занимает, потому что вы бегаете по нескольким сервисам, везде их проверяете и выписываете вот эту вот таблицу. Значит, с какой целью мы выписываем эту таблицу? Значит, цель тут стоит достаточно понятная. Вам теперь из этих 15 роликов, которые, из этих 15 ключевиков, которые вы выпишете, нужно выбрать наиболее оптимальные. То есть всего лишь 5 нужно выбрать. Что нужно учитывать? Значит, смотрите. Ну, во-первых, сам запрос. Коммерческий он или некоммерческий, Сколько он у вас набирает в Гугле или в Яндексе? Тоже на это смотрим. А дальше мы смотрим на те характеристики, которые мы записали чуть позже. По Ютубу и по Гуглу. То есть, вот смотрите. Центр йоги. В принципе, хороший запрос. Нормальный запрос. Но по этому запросу YouTube вам выдает 214 тысяч роликов. То есть пробиться вот в таком количестве будет крайне тяжело. Поэтому запрос, конечно, хороший, но с очень большой конкуренцией на YouTube. И вот с какой целью я делаю вот эти вот приписочки в конце. Я это делаю только для того, чтобы понимать, где мне лучше использовать этот ключевик при, при, при, при продвижении чего. То есть если я, например, ролик использую, ключевик использую взятый с самого YouTube самого ютуба, и я его взял по тому критерию, который мне предложил YouTube. Я стараюсь, если я ролик затачиваю под этот ключевик, сделать наибольшую активность, где, правильно, на самом ютубе, то есть набрать больше лайков, комментариев и так далее. Вот я вокруг этого кручусь, потому что мне придется толкаться, выдвигать кого-то на ютубе. Если я ключевик выдергиваю с гугла, и он там представляет из себя ролик, который мне нужно давить, то когда я создаю на базе этого ключевика какой-то ролик и начинаю его продвигать, здесь я уже начинаю больше думать о чем. Мне нужно этот ролик обвесить максимальным количеством обратных ссылок, чтобы он выдавил тот ролик, который сейчас индексируется самим Google. Вот только ради этого я делаю вот такие вот приписочки. То есть на что мне нужно будет сделать упор, когда я на основе вот этих ключевиков буду создавать название роликов. Либо я делаю упор на активность на, само, на самом YouTube, чтобы он там выскочил. Либо я делаю активность в качестве обратных ссылок, чтобы он у меня выскочил на Google. И вообще-то идеальный вариант какой? Найти такие ролики, которые часто ищут на AdWords, часто ищут на Яндексе, но с малой конкуренцией на том же самом YouTube. Вот посмотрите, занятие йогой 2000 с лишним людей ищет на AdWords, на Яндексе ищет 21 тысяча. Посмотрите, 21 тысяча людей на Яндексе ищет занятия йогой. А YouTube всего лишь предлагает 11 тысяч роликов. Это о чем говорит? Что вот этот вот ключевик занятия йогой, это прям вот мое. Вот этот ключевик я прям однозначно должен взять. И вот таким вот образом анализируем. Я выбираю те ключевики, по которым я буду продвигать свой канал. Вот из этих 20 я выбираю те ключевики, которые мне нужны. Я их просто беру и вот так вот для ясности выделяю зеленым цветом. Вот чтобы вы видели, что получается у меня в... К результате я вам покажу. Вот ключи, которые я подбирал для папины ладки Делал это я еще тогда, я делал а, в Excel. <с> я, считаю не пользовался таблицами AdWords. Вот, смотрите. Вот подобранные ключевики. Видите, их тут 37. И из этих 37 я выбрал, но ну, я тут побольше сделал с запасом, да? Но все равно на канале я выбрал только 6. Из этих зеленых, зеленых я выбрал порядка 9, но все равно использовал только 6. Вот у вас должна быть такая вот картинка. Сейчас я возвращаюсь возвращаюсь сюда, включаю чат и хочу от вас немножко услышать. Понятно, какими мы пользуемся сервисами вот и понятно, как я заполнял таблицу. Если есть какие-то вопросы, говорите, я сейчас отвечу, потому что осталось еще чуть-чуть. Вот все равно весь регламент нафиг, час 30. Так, отлично. Все-таки, кто слушал, вот Булат, извините, ну не уложился в регламент. Э -э, ты, да, Андрей, это еще не взрыв, поверьте, я как-то стараюсь попроще. <сí <HE> взрыв, и то я все-таки, кажется, ну, немножко перелил лишнего, многовато добавил. Может, то есть понимаете, вы сами к этому дойдете. Вот реально дойдете сами. Я просто хочу, чтобы вы до этого дошли быстрее. Вот я к этому достаточно долго шел. Вот поверьте мне, долго шел. Сейчас я без этого уже не могу. А я хочу, чтобы вы с этого сразу же начали. Вот. я понимаю, будет сложно для кого-то, но чем быстрее въедете, тем будет лучше значит никаким сервисом не надо пользоваться, просто щелкайте Вячеслав правой кнопочкой по открывайте страничку ролика с вашего конкурента, правой кнопочкой щелкните, вот, выбирайте показать код страницы вызываете поиск, Ctrl F нажимаете и пишите Keywords ключевое слово, вот Филипп вам прям уже выложил Keywords, вот это вот слово пишите и в коде вам показывают строчку, в которой перечислены все ключевики этого ролика. И вы можете тоже начинать конкурировать по этим ключевикам. Так. Лидия, Игорь, уточните, пожалуйста, что у вас написано в воглавлении первой колонки. А что мне написано? Значит, а, я понял. В углавлении первой колонки мне написано «ключевое слово». А, Но ну, я вам дам шапку уже там там без ошибок, ну ну по максимуму без ошибок. То ключевое слово, которое я подбираю, а остальные четыре столбца это сервисы, которым я, Виктор, подключевики для названия роликов. Вот сейчас мы к этому идем. Вячеслав, каким сервисом так я сказал? Ясно, ясно. Галина пишет, а, как WordWorks можно привязать к каналу YouTube? Почему мы регистрируемся с стороны? Так, не понял adwords можно привязаться с канала youtube почему мы регистрируемся страны с какой стороны нет мы ни с какой стороны не регистрируемся значит вы должны попасть в сам сервис adwords это такой же сервис как и множество сервисов google то есть вы должны э, найти сайт google adwords я вам показал два варианта как это можно сделать можно по простому в поиске написать google adwords и вам найдут этот сайт. А можно выбрать через все инструменты Google. Там будет раздел для бизнеса Google AdWords. Нажимаете и попадаете на сайт. То есть это сайт точно так же, как сайт YouTube, как сайт Gmail, да. То есть нужно туда как-то попасть Gmail, не Гэкую. извините. Вам нужно попасть на этот сайт. Ну попасть можно двумя способами. Каким будете пользоваться, неважно. Но чтобы вы туда внутрь попали. От вас потребуется, опять же, ввести ваш э, логин и пароль, то есть вашу почту и пароль от почты, что является ключом. Галуз спрашивает. Достаточно просто в техническом плане. Единственная трудность, на мой взгляд, как выделить коммерческий запросы. Значит, Галуз, вы тут абсолютно правы. Вот здесь уже нужно быть в теме. В теме вашей темы, понимаете. Вот в вашей теме коммерческие запросы вы вообще не вешать, потому что у вас тема развлечения. А зажигай. Здесь вот, в принципе, можно вообще лить все подряд. Я говорю, коммерческие запросы это там, где завязано с деньгами, с бабками. То есть, например, каналы, которые специализированы на что-то. То есть, МЛМ, например, тот же самый, да? Там что нужно? Зарегистрироваться, пройти регистрацию в компании там, как заработать? Вот, вот, вот, вот, вот. Это, например, как заработать в МЛМ? Вот это вот наше. Как там добиться успеха в МЛМ? То есть это люди, которые уже целенаправленно ищут. Они хотят заниматься МЛМ. Не просто узнать какую-то информацию. Они хотят там бабки зарабатывать. Вот это вот ваши клиенты. Они хотят работать там. Вот их нужно и вычленять, и работать с ними. Так, Мария пишет, Игорь, как понять, откуда у ролика в топе Google обратные ссылки? Хороший вопрос, сейчас не буду отвечать, я покажу, как это делается. Это очень важный вопрос, вычисляется очень просто. Просто в Google пишите ID ролика в кавычках. Вот эти последние цифры после Watch, это и есть ID ролика. Вы его даже можете, когда создаете ролик, посмотреть ID ролика. И Google вам, как добрый пацан, говорит, вот я вам сливаю, где где лежат ссылки на этот ролик. И вы посмотрите, ролики, которые в топе Google, они обвешаны реальным количеством ссылок. Из страстовых, страстовых сайтов. И в основном вы увидите, что это социальные сети. Вот когда я там проводил аналитику по роликам своих клиентов по MLM. Это были три э, социальных сети. Это Контакт, это Одноклассники и «Сетевики». Вот человек просто сидел, наверное, тупо руками выкладывал, но выложил где-то в порядка 150 групп ВКонтакте. А, еще Фейсбук был задействован. В Фейсбуке там порядка 60-70 э, в Одноклассниках и в «Сетевиках». Вот прошелся, пропустил в эти... Социальные сети, они все для, для роботов трастовые, особенно Facebook, это просто монстр, там одна ссылка золотого стоит. Кстати, я вам э, скинул сегодня в чат фишку, которую вам расскажет Филипп. Он вам покажет, как в Facebook вообще круто сделать подписную страничку. То есть э, подписная страничка – это то, что вам всем потребуется, нужно будет набивать свою базу. Так, стоп, я ухожу в сторону, все, все, все, все, дальше. Елена пишет, а на Edwards должны быть ключевые запросы. Да, желательно, Елена, вот чтобы тысячи были, понимаете? Но вы увидите, что Яндекс и AdWords, они крайне редко совпадают. То есть разницы бывают иногда очень большие. Поэтому одним сервисом анализировать нельзя. Так, Андрей, почему такая большая разница? Это вопросы к Google и Яндекс. Ну, во-первых, не все. Есть предпочтение, какой системы кто пользуется. У них свои механизмы учета, ведения статистики. То есть Яндекс пытается копировать все с Гугла, но не очень получается. Видимо, работают чуть по-другому и так далее. Так, Галуст, э, то есть не нужно выделять средние, заливать по ним словам, где меньше конкуренции. Так, значит, Галуст, вам вообще нужно искать в первую очередь э, средние частотники вот, по вашей тематике, не, не, не забивать себе голову, что из них коммерческое, что из некоммерческого. У вас задача одна. У вас просто нужно найти э, хорошие запросы с хорошей выборкой. Там, 3, 4, 5 тысяч. И вот по этим запросам двигать свой канал. А теперь очень важный вопрос, который вам тоже нужно будет сделать. Смотрите, это как ваш частотник. а вам нужно будет из этого списка, когда вы его проанализируете, из списка 15-20 среднечастотника, выбрать всего лишь 5. 5 выбрать. И теперь как на основе этих среднечастотников сделать низкочастотные слова. Значит, что мы делаем? Я вам предлагаю вообще вот в этом случае пользоваться ну, только двумя сервисами. Это AdWords и Яндекс. Смотрите. Включаю снова демонстрацию. Филипп, подключи, пожалуйста, картинку. Спасибо. Так, ну вот, например, занятие йогой. Это вот мой ключевик, который я оставляю. Значит, я беру его, и вот в шаблоне у вас будет вот здесь вот раздел. Я его назвал так. Первый ключевик. Вот вставляю первый ключевик. И теперь я под этот первый ключевик сделаю его низкочастотные варианты. Как это можно сделать по-простому? Я возвращаюсь в тот же самый AdWords. Вот в строке поиска пишу занятие йогой, получить варианты. Вот посмотрите, занятие йогой, 40 вариантов. Я просто-напросто нажимаю на эту группу, и у меня откры, открываются э, варианты этого ключевого слова. Занятие йогой дома, не мой вариант, мне нужно, чтобы они в секцию шли. Одежда для занятия йогой, если бы у меня был интернет-магазин, я бы его взял. С чего начать занятие йогой? В принципе, нормально, нормально, берем. И переносим его куда? Правильно, переносим его вот сюда. Вот первый, первое, первый заголовок для моего ролика. Дальше. Индивидуальные занятия йогой. Отлично, отлично. То есть многие ищут, где им с кем-то, с инструктором позаниматься. И вот таким вот образом вы идете, посмотрите, здесь они все низкие. Видите, занятия йог, йоги. Видите, какое отличие. И уже другие вообще. Йога занятий. Но ну, музыка для занятий йогой мне не надо. Самостоятельные занятия йогой, но ну, тоже не вариант. Почему? Потому что я э, людей рекрутирую куда? В студию йоги. Значит, вот первая страничка закончилась. Вот, всего их 40, да, я 15 только посмотрел. Стрелочку вперед и еще. Начальные занятия йогой. Ну, пойдет для какого-то из названий. И вот таким вот образом.. По первому ключевику я подбираю нужное количество мне вариантов названий. Еще раз говорю, по каждому из пяти ваших среднечастотников вы должны набрать но ну, не меньше 20 низкочастотников. Каждый из этих низкочастотников это будет название вашего ролика. Сразу хочу сказать, что если у вас есть привязка к местности, обязательно добавьте в эти слова название своего города. С чего за... начать занятие йогой в Воронеже? Начальные занятия йогой в Воронеже. Понимаете? Почему это важно? Потому что мы сразу будем вычленять людей, которые прям вот, вот, вот, вот нам нужны. И вот таким вот образом вы по каждому из пяти делаете такие пять колоночек. В каждой колоночке не меньше 20 названий. То есть вы уже, если даже сделаете 20, то у вас будет 100 названий для ваших роликов. И потом, потом, когда будете делать ролик, у вас уже под него есть название. Либо делать, либо искать, да? У вас уже возникнет вопросы, как назвать этот ролик. У вас уже все это есть. Вот в среду мы с вами пропишем описание ролика грамотно. Вот я скажу, какие есть фишки в описании роликов. И еще поговорим немножко о ключевиках. Я там буду больше отвечать на вопросы. Значит, на этом основная часть сегодняшнего вебинара закончена. Значит, я вам ставлю домашнюю задачу, задание на домашнюю работу. Во-первых, выложить несколько роликов на канал, от двух до четырех. Это стандартное задание, теперь оно будет прописываться первым пунктом вашем в вашем отчете второе подобрать 15 20 15 20 среднечастотных запросов под ваш канал проанализировать их на четырех сервисах которые я вам указывал это яндекс adwords это youtube и google то есть создать вот табличку которую я вам сейчас сделал Шаблон этой таблички, ссылку на шаблон этой таблички вы все получите. Кто не хочет заниматься оформительством, пожалуйста, занимайтесь. Да, смотрите. Ну ладно, сейчас чуть попозже. Заполнили табличку из 15 слов. Затем проанализировали, что вам из этих 15 нужно выбрать. Учитываем, что коммерческий, коммерческий запрос, в первую очередь. Затем, какая конкуренция будет у вас на YouTube, если этот ролик на гугле или нет. И идеальный вариант. Очень много ищут, а на ютубе мало роликов. Вот эти вот прям в первую очередь запросы и используйте. Тогда вам быстрее будет продвинуться. Затем для пяти ваших ключевых слов вам необходимо будет сгенерировать от 20 и более низкочастотных ключевиков. И все это сохранить в табличке. Сохранить в табличке и в вашем отчете предоставить ссылки на выложенные ролики и вот на эту табличку, которую вы сделали. Значит, кто будет пользоваться таблицей которую, шаблоном таблицы, которую я вам сделал, чтобы вы не портили ее и вы не сможете ее запортить, я отключил возможность редактирования таблички, что вам нужно сделать? Вам нужно будет пройти по той ссылке, которую я дал, и попадете вы все в таблицу, она будет пустая. Ой, извините. Вот. Вы все попадете в таблицу, которая будет пустая. Я сейчас ее еще раз вам открою, чтобы вы видели, что вы получите. Вот попадете вот в такую вот табличку. Здесь все расчерчено, ключевое слово написано без ошибок. Сервисы, которые нужно пользоваться. Да? Вот здесь вот чуть правее. Я разложил вот 5 ключевиков. Вместо слова ключевик 1, 2, 3, 4. Прям скопируйте сюда ваш ключевик. А в столбике ниже будете расписывать те слова, которые вы будете использовать как низкочастотные названия своих роликов. Значит, чтобы эту табличку не портить, вам нужно в первую очередь, когда вы сюда попадете, войти в пункт файл и выбрать действие. Создать копию. Выбирайте создать копию, называйте свою таблицу, например, по имени своего канала, и все. Табличка создана. Заполняйте ее. Вот. Чтобы получить ссылку на эту табличку, нажимаем на синюю кнопочку ⁇ Настройка доступа ⁇ И вот она, вот она, видите, это и есть ссылка на вашу табличку. Никаких других настроек делать не надо, потому что этой таблицей будете пользоваться только вы, чтобы другие, никто там вам ничего не менял. Вот Просто эту ссылку возьмете и скопируйте в отчет. И все. Вот это вот ваше домашнее задание. Значит, народ, мы уже просидели час сорок. Значит, сегодня быстренько сейчас отвечу на какие-то очень ключевые ваши вопросы. Но только, пожалуйста, задавайте только по теме сегодняшнего занятия. Еще раз говорю, чтобы мы не выпадали из... из из потока поэтому внимательно слушаю задавайте вопросы так галус пишет то есть мне нужно да андрей игорь google adwords и google это одна система рост огромный нет ну тут разные вещи <с> Это количество сайтов, которые найдено, а там это запросы, сделанные с точки зрения коммерческих вещей. Виктор пишет: весь канал нужно будет переделывать. Да, Виктор, вам, нам придется. Нет, мы сделаем как. Мы переделаем ключевики, опишем, потом переделаем описание полностью. И вот те ролики, которые вы выложили, старые, пусть они так и останутся. А все следующие ролики у вас будут уже ключевики с новым описанием и так далее. Вы будете сами видеть, что у вас лучше развивается. То, что у вас было до этого, или что теперь. Лучше пока ничего не переделывать, но если возникнет такое желание, и вас хорошо выстрелят ваши ключевики, тогда да, переделывать. Так, Лидия пишет. Игорь, можно немножко уменьшить? Лидия, я... По минимуму все. Я, я просто не валю. То есть, сразу хочу сказать, в среду вот такого огромного домашнего задания не будет. То есть, в среду я вам расскажу про описание, и вы продолжите. То есть, по большому счету, всю эту неделю до субботы вы занимаетесь чем? Вы подбираете ключевики, и в субботу, в среду я вам расскажу, как написать описание. Вот вся неделя – это работа с ключевыми словами и созданием и созданием на основе этих ключевых слов описания. Я думаю, за неделю вы все справитесь. Ну и естественно выкладываем, выкладываем ролики. Значит, кому сложно будет по каким-то техническим причинам пользоваться Google Docs этой табличкой, я разрешаю вам сделать в таком виде, как вам удобно, чтобы вы просто нервы на это не портили свои. Хотите делать это в обычном блокнотике. Вот так вот пробельчиками разделяйте эти цифры и все. Как угодно. Рекомендация Google Docs была дана по одной простой причине. Почему? Потому что эта таблица у вас всегда будет под рукой. Везде, где будет интернет, вы всегда можете посмотреть. Так, Вячеслав пишет, вроде все понятно, это хорошо. Андрей спрашивает, а можно подсмотреть ключевые, э, ключевики и конкурса Да, давайте еще раз покажу, потому что часто используемая мулька, даже для этого делался какой-то плагин, который продавался за 100 с чем-то рублей. Но смысла нет. Вот смотрите. Занятие йога для начинающих. Вот мой первый конкурент. Вот они, эти конкуренты. Открываем ролик конкурента. Ставим на паузу. Щелкаем правой кнопкой по белому месту под роликом. Выбираем просмотр кода страницы. Открывается код страницы. Искать руками это вилы. Поэтому Ctrl-F включается поиск. Поиск по этой страничке. В английском реестре пишем K-Word. Uh, word вот Находится вот такая страна строка метатеги K-Words. И вот они ключевые слова, по которым двигается этот ролик. Йога для чайников, для начинающих основы йоги. Вот только потому, что у них вот здесь, вот, вот в ключевике, есть для начинающих, они заняли эту позицию. И в названии, видите, йога для начинающих. Молодцы. Посмотрим описание. Вот в описании у них мало. И, кстати, посмотрите, вот йога для начинающих. Видите, в описании он даже не выделил, не выделил это слово, он не нашел... Занятие йогой для начинающих в описании этого топового ролика. Вот в следующем ролике он нашел только занятие йогой. В третьем йоге. То есть, по большому счету, вот только вот этот ролик, который подхватил сам Google. Видите, почему этот мужик появился на первой страничке Google? Это один еще из вариантов. Потому что здесь и в названии, и в самом описании есть слова. Точные совпадения йога для начинающих. То есть, друзья, в принципе, если вы захотите, вот по этому ключевику все эти ролики можно потоптать. Но вот с этим будет чуть посложнее, потому что он два года лежит и набрал 116 тысяч. Но в принципе реально его подвинуть. Вот уже ролики, которые более актуально заточены. Но тоже можно двигать. Видите, йога для начинающих, йога для начинающих. Так... Лидия. Лидия, и не только с ключевиками, можно еще и нужно делать по прошлым урокам. Ну, да, Лидия, поэтому я и говорил, все-таки старайтесь. Но сейчас, сейчас, сейчас, вот можете прошлые уроки там даже отложить немножко на прошлое. Вот, пожалуйста, на этой неделе занимайтесь ключевиками. Я еще раз повторю, это база. Вот мы будем и в среду об этом говорить, понимаете, чтобы вы были в потоке, то есть как там Азии пользоваться, как этим анимота пользоваться, это конечно важно и нужно, понимаете, но это все техника. А вот это вот основа, потому что если вы даже сделаете замечательные в Азии, но он у вас не будет оптимизирован, у вас никогда не выскочит на первую страничку, поэтому пожалуйста, друзья, если даже вы там не сделали первые задания, там первые 3-4, пока их не делайте, отложите и всю вот эту вот неделю занимайтесь, пожалуйста, со всеми, подбором ключевиков, составлением описания и так далее. Почему? Потому что нам это нужно раз сделать правильно, а потом мы будем до конца всего этого курса пользоваться тем, что мы и сделаем на этой неделе. Вот вдумайтесь, мы эту неделю работаем на два месяца вперед, а если быть точнее, вообще до, на все время жизни вашего канала. Поэтому эта неделя очень важная. Поэтому, друзья, вот Занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь и ни в какие другие стороны не отвлекайтесь. Сделайте это задание. Обязательно отмечайте в таблице успеваемости. То есть, что вы сделали задание. Значит, я еще раз говорю, это не моя прихоть. то есть Вы должны видеть, как идет сам процесс. То есть мы вам что-то даем и вы в обратку что-то откидываете, чтобы мы видели это. В ту ли сторону мы двигаемся. Потому что, ну... Еще раз говорю, посидеть на диване и послушать записи, вы можете всегда. Вы должны быть в потоке, вы должны вместе с нами работать. Мы работаем, видите, я работаю. Филипп Паш там вообще просто запахивает человек. А многие из вас, к сожалению, не пашут. А это неправильно. Идет не сбалансированный энергообмен. Получил, отдай. Получил, отдай. Так, так, так, так, так, так, так. Вячеслав, про Камтазию можно в Ютубе спросить. Вот, согласен. Задача ЕСТА. Все. Ребят, давайте заканчивать, потому что два часа это уже перебор. Потому что договаривались на час. Мне не жалко, просто мне жалко ваше время. Я прекрасно понимаю, что вы все люди заняты. Значит, Мария спрашивает, есть статистика на самом YouTube? Значит, до сентября, кажется, они делали, пытались сделать сервис, назывался YouTube Wordstat. То есть подбить, под, подбор слов, то есть то, что ищет на самом YouTube. Но они его так до конца не докрутили и потом просто его закрыли, с моей точки зрения, правильно, потому что очень хорошо у них реализовано на AdWords, потому что там завязано на деньги. Вот, и это, это правильно. Так, еще вопросы есть, друзья? Если вопросов нет, то давайте заканчивать. Да, да, давайте работать. Значит, всем удачи. Поставлю свою любимую песню в конце. Счастья вам всем. И удачи. Значит, я сегодня с больной головой, поэтому в скайпе не буду ничего отвечать. Завтра, надеюсь, будут все хорошо чувствовать, поэтому звоните.